Брадли Уилкокс, М.Д., американский ученый, он изучал формулу, формулу долголетия и делал очень различные, различные исследования. И посмотрите, какими бы сложными не были эти демографические исследования, они приводили к пятью основным принципам, которые я прошу вас запомнить. От них зависит длина вашей жизни, всех. Первое – гармоничность, устойчивость – Наших семейных связей, то есть нашего общения, нашего дома, наших родителей, наших близких, наших любимых, наших детей, наших братьев, наших сестер. Если у нас нет такого семейного тепла и семейного плеча, человек чувствует себя одиноким, он теряет свою жизнь. Придерживание религиозно-этических принципов жизни. Я не знаю, кто вы и что вы, мне это вообще-то и безразлично. Я знаю, что все люди нуждаются в одном и том же. Во-первых, каждый нуждается в доброте, помощи, понимании. Очень легко осудить людей, очень, это сказал Спиноза, но очень трудно их понять. Каждый человек, чем ему труднее живется, тем больше он нуждается в поддержке. Поэтому этика, будь она духовная, религиозная, но главное, что она соответствует тому, предназначению, как Бог создал нас. Умеренность питания. Вы видели, 154 прожил английский фермер. И за неделю и за переедание он потерял свою жизнь. Если смотреть опять статистику, то путем переедания очень много на операционный стол попадают люди. Там были большие очень цифры, я их не записала, кажется, мне просто где-то каждый десятый. Отказ от курения алкогольных напитков, но это обязательно. Человек, который курит, он отнимает у себя 8 лет жизни. 8 лет укорачивает, это среднее. Алкоголь тоже, то же самое. Равномерное разделение обязанностей в семье. Удивительно, что это тоже вошло в один из пунктов, то есть если кто-то себя чувствует, что его в семье обделили, что ему надо что-то больше делать, что ему трудно, это тоже влияет на психический уровень. Вообще-то исследование Окинавы, первенцем его стал доктор Макото Сузуки, он 84-летний кардиолог, и он начал это исследование Окинава, которое дальше уже американские ученые продлили. Он пришел на Окинаву в 70-е годы, его просто очаровало то, что там не было больных. И люди в пожилом возрасте работали, и у них не было деменции. Они были трудоспособны. И когда он вдохновился, вот эти, он начал вот эту работу, и книга вышла в 2002 году. Под этим названием, как вы видите, программа жизни острова Окинава. Эксперты, изучавшие эту работу, заявили, что есть и американцы, Ну, они писали американцы, но мы можем сказать любые, голландцы, американцы, итальянцы, немцы, россияне, любая нация, переняли бы образ жизни жителей острова Окинава, а мы скажем образ жизни «Новое начало», то можно было бы закрыть 80% отделений клиник коронарных заболеваний. 80%. И мы не тратили бы столько национального дохода на это. Или одну треть часть раковых отделений. Я хочу сказать, что человек, который не употребляет животные белки, ему очень трудно заболеть раком. Надо очень стараться это исследование сделало дополнение к пяти в предыдущем слайде указанным принципам. Большинство долгожителей острова входят в местные группы общения и взаимной поддержки, которые встречаются несколько раз в неделю для того, чтобы просто пообщаться. Что Вы знаете, когда я изучала и делала... У нас пять лекций про рак. Когда я изучала раковую лекцию... Гарвардскую раковую лекцию, и там были эпигенез клетки внутренней его жизни. И очень удивительно было то, что раковая клетка не имеет общения. И человек, который не хочет и не умеет с другими людьми общаться, в духе добра и доброжелательности, он тоже живет как раковая клетка и теряет свое здоровье. Это вообще принцип. Участники этих групп в течение всей жизни – что они делают? Они оказывают эмоциональную и финансовую поддержку. Это не так, что когда ты тонешь, и у тебя долги, и тебе никто не поможет, все от тебя отворачиваются, тогда человек заболевает. Потому что психика просто, они не может выдержать этот железный занавес. По мнению исследователей, главным фактором долголетия жителей Окинавы является то, что у них есть Икигай. Вот это сейчас мы будем объяснять. Что это такое? Это принцип, который дает смысл человеческой жизни. Моя человеческая жизнь свой принцип Икигай нашла в Библии, в любви. Исследование, проведенное японскими учеными, должно было показать, каким образом Икигай. Если мы Икигай с японского переводим, это радость, ощущение удовольствия от жизни. Вы вас удовлетворяет ваша жизнь? Вы радуетесь? Да. Да. да? А я не всегда. Я, тоже не всегда. я не всегда. И очень часто мне очень грустно. И я, когда беседую с людьми, я очень чувствительный человек. Я практически поэтому и ухожу, потому что слышу просто, что человек думает. И когда я вижу, ну, может быть, 98-99% ты можешь уже сказать, кто пойдет под пути выздоровления, кто покажет спину. Это очень грустно. Наличие целей в жизни связано с долголетием. Если мы найдем цель, и мы будем к нему двигаться, посмотрите, какие лица. Если вы откроете сайт жителей Окинавы, вы там плачущих людей практически не найдете. Они все улыбаются. Под наблюдением ученых оказались как мужчины, так и женщины. Подопытные были с возрастом 40 до 79. И было 40 тысяч. И вот все, все это надо было прочесть, проанализировать. И каков был результат. Извините. Один вопрос задавался Всем этим 40 тысячам. Если, может быть, сегодня вы зададите сами себе, есть ли у вас викигай в жизни. Я вам один пример покажу, что я тут хочу сказать. К нам пришел пациент, женщина. И мы попросили ее заниматься утром физическими упражнениями. Она подошла ко мне и с ненавистью сказала, я не буду заниматься, я хочу спать. Я спросила, что ваша проблема. Я глажу дома мужу своему, Рубашки, у него их около ста, я все время этим занимаюсь. Я столько занимаюсь физической работой, я не буду у вас тут ее делать. Но физическая работа – это не упражнение. Физическая работа, которая сигнал угнетения, который создает в вашей психике нужно, надо, который не дает свободу, это ложный сигнал. И вы через это… У нас был один диабетик. Один диабетик, который... у него был очень высокий сахар, около 30. Образованный человек. Он услышал лекцию, и он услышал, что надо двигаться. Что он сделал? Утром он двигался, в обед он двигался, вечером он двигался. Может, ночью тоже, может, уже двигался. Я не знаю. Но у нас был, были вот эти, вот эти, знаете, да, вот такие. Как я прохожу дёжь, ты опять там. Джош, ты опять там, Если наше выздоровление, для нас трудная работа, и мы только за это отвечаем, то ничего не получится. Как вы думаете, его сахар упал или повысился? Повысился, повысился. да, повысился. 59% из тех, которые опросили, сказали, да, у них есть цель в жизни. Я сказала этой женщине, что она не выздоровеет, если ее цель была уйти из дома только для того, чтобы не гладить рубашки. Что, может быть, она подумает о своей другой цели в жизни. Пришел мужчина, которого жена заставила к нам прийти. У него тоже был высокий сахар. Он слушал, слушал, слушал, слушал, но не особенно слушал. Все ему заставляло как бы, ему противно говорить, зачем мне надо воду пить? зачем мне надо это есть, зачем мне надо то делать. И, наконец, он просто встал и сказал, меня все раздирает, меня все на нервы действует, все эти приказы. Мажинал и так мной командует дома. Пошел он после курсов обратно, и к нему попались кассеты. И он начал их слушать. Первый раз. Здесь он не слушал. Он начал их слушать. Он уже делал, ну, как бы с, при... с принуждением. Но принуждение ⁇ это плохой сигнал. Если вы будете себя принуждать, близких принуждать, детей принуждать, мужа принуждать, еще кого-то, не получится. Он ушел, прослушал кассеты и через две недели мне позвонил. Сахар спал. спал. Он сказал, я и не знала, что такая чудная весть. Я говорю, а что вы три недели здесь делали. Думал все время, какая, какой, какая жуткая жена, что его сюда послала. А потом сказал, как хорошо, что жена его любит. Наверное, поэтому и послала туда, к нам. 36 сказали, что они не уверены. То есть люди, которые колебаются. Вроде есть что-то, но вроде нет. 5 сообщили, что у них ничего нет, их ничего не интересует. Посмотрите. Но здесь есть еще очень удивительная работа. Есть такая лекция «Нейронаука и прощения. Там очень удивительная работа, я советую ее посмотреть. За период наблюдения умерли как раз от сердечных заболеваний и несчастных случаев, суицида, вот, вот эти 5%. Наибольший процент там был. Потому что они потеряли свою радость. Когда я в следующий раз к вам приду, я очень буду всматриваться в вас. Сегодня вы очень серьезные, усталые, вам непривычно. Но я очень, очень хочу, чтобы вы что-то хорошее тоже нашли. Они также были менее образованы, менее здоровы, находились в состоянии стресса. Разум тоже должен акцептировать, принять то, чем вы занимаетесь. Многие из пожилых жителей острова питаются тем, что вырастили самостоятельно и живут согласно изучению конфуции. Харахачибу. У нас такой пример. Юноша, молодой, он выучил здоровый образ жизни. Он там где-то в этом санатории в России начал всем проповедовать. Жена его бросила, потому что у него постоянно были головные боли. Но он сказал, что он будет так. Все считали его, ну, как бы сказать, глупцом. Таким глупеньким. Глупеньким, глупеньким да. Но он всем не смотрел все лекции, делал. И хотя врачи сказали, что у него такие боли, которые исходят от физиологической травмы, уже которую он получил, когда он родился, она мать рожала его, и что это невозможно вылечить. Но по сей день он никаких болей, никаких головных болей и здоровый. Все помогло, ушло. И что самое главное, он очень хорошо относится к тому, кто его бросил. Харахачи бу, конфуции. С японского, если мы будем это переводить, ешь, пока не насытишься, на 80-х. Что важно, почему это важно, я немножко дальше вам покажу из американской научной работы. Выходите из стола чуть-чуть голодными, не бойтесь, если вы немножко голодные. Желудок должен заполнить быть лишь 80%. Это очень хорошо для вас.